Всем привет! С вами Елена Чеслова. Друзья мои, сегодня я хочу рассказать вам о новой площадке. Называется она Globox Web. Это такая, я бы сейчас сказала, такая, знаете, супер крутая площадка для продвижения абсолютно любого бизнеса, для продаж да, и для сбора подписной базы. Вы представляете? То есть сегодня можно легко, вообще непринужденно собрать многотысячную аудиторию и транслировать на эту аудиторию, предположим, какую-то свою рекламу. Сейчас я вам постараюсь коротко рассказать об этой платформе и на одном примере, например, примере продуктовой компании, покажу вам, как можно благодаря этому ресурсу, да, этой системе, продвигать, например, свой продукт какой-то или продать свой продукт. да. И сейчас вот постараюсь вам коротко об этом рассказать. Смотрите. Есть люди, которые хотят продать какой-то товар. Да? Есть миллионы людей, которые этот товар хотят приобрести. Также на примере сейчас будем рассматривать. Есть миллионы людей, которые заботятся о своей внешности, заботятся о своей коже, хотят оставаться на долгие годы красивыми, здоровыми, ухоженными. И мы им в этом можем помочь. Что мы с вами делаем? Находим, например, какой-нибудь видеоролик по теме, допустим, возрастные изменения кожи лица, да? И мы знаем, что есть определенная категория людей, которые э, этот вопрос очень интересует, и которые хотят знать, как можно сохранить намного дольше свежести лица, ровную кожу и так далее. Смотрите, что мы делаем. Мы находим на Ютубе такой ролик. Вот этот ролик, предположим. да? Какие изменения происходят в коже с возрастом, и каковы возможности Мы копируем эту ссылочку в адресной строке, идем в наш личный кабинет и эту ссылочку вставляем в наш сократитель. Платформа ссылочку сокращает. Вот я уже это сделала. Видите, вот сюда ставила ссылочку, она сократилась, выглядит она теперь вот так красиво. И теперь самая главная фишка. Как же нам прицепить сюда рекламу на свой товар на свой продукт который мы можем порекомендовать людям которые хотят выглядеть молодо и красиво на примере компании Арифлейм мы выбираем например продукт серии линейки Novage, которая помогает как раз э, коже выглядеть естественно сияющий, молодой, здоровой Выбираем этот продукт. В данном случае это серия Novage 55 лет-65. Мы копируем ссылочку в адресной строке. Ссылочка это уже ваша именная. И когда человек сюда попадет, перейдет на эту ссылку, да, он попадет именно к вам. И он сможет либо вам написать, либо сделать заказ либо такой, либо такой вариант. Мы копируем эту ссылку, идем опять в наш сократитель, в личный кабинет. И вставляем эту ссылочку вот здесь, в агрегаторе. Вот смотрите, я сейчас прям покажу. Вот здесь агрегатор можно выбрать либо личный, либо основной. Да? Нажимаем вот сюда «Изменить». Вот Обычно меняем на личный. И вот сюда вписываем ссылочку на наш продукт. Вот видите, она мне именная. Арифлейм число. И все, и нажимаем «Сохранить». И теперь мы можем отправлять вот эту вот короткую ссылку, короткая ссылка, скопировать и отправить ее кому угодно. Можете это в группах, в тематических, по макияжу, по уходу за собой. Там группы, например, по какой-то косметике. Просто форумы тематические, любые могут быть варианты. Вы можете отправлять человеку лично, допустим, используя WhatsApp, Telegram, Viber, все что угодно, ВКонтакте, в Одноклассниках. Где хотите эту ссылку можно отправлять, можно личным сообщением, знакомым, незнакомым, как угодно. да? И что человек увидит, когда он получает данную ссылку. Я сейчас вам это покажу на примере Телеграма. Отправлю эту ссылку в Telegram. И открою вам, покажу, как это будет выглядеть, когда человек ее получает и куда он попадает и переходит. Смотрите, человек получает ссылочку, нажимает на нее, переходит на заявленный ресурс, да, попадает на наш видеоролик «Возрастные изменения кожи лица» через определенный промежуток времени, который мы зададим, и начинает смотреть данный ролик. Смотрит, какие изменения происходят изучает, в коже с возрастом и каковы выводы, возможности космоцевтики? Вот бы мне как-то поправить состояние своей кожи, улучшить ее, думать, может быть, о каком-то продукте, или об операции, или еще там что-то, да? В общем, делать какие-то выводы. И потом уходит с этого видео. И Но ну, не тут-то было. Он попадает на нашу страницу, на наш продукт, который мы ему показываем, который мы хотели показать. В данном случае продукт «Новэйдж». Он попадает на страничку, читает описание, что это за продукт, сколько стоит, как пользоваться и так далее. И он ее прям здесь может заказать, либо написать вам и сделать заказ. Вы представляете, миллионы людей могут увидеть вашу рекламу. Миллионы просто. Это Вы не представляете, это так, это так увеличит вообще ваши продажи. Это просто бомба. Поэтому, друзья мои, регистрируемся. Оплачиваем годовой взнос. Это стоит всего лишь 33 доллара, то есть примерно 3000 рублей на целый, целый год. Вы представляете? И вы будете пользоваться всеми, всеми функциями, всеми фишками, которые есть на этой платформе. Здесь много всего еще, то, о чем я еще не рассказывала, в этом видео но если вы хотите узнать более подробно вы мне пишите оставляйте комментарии под видео и я вам дам более подробную информацию но хочу еще сказать вы представляете что это единственная платформа которая привязала э, к, к этой платформе еще и партнерскую программу вы делясь вот этими ссылками с другими людьми на этом еще и можете зарабатывать деньги по пар партнерской программе вы представляете Просто вот так вот на ровном месте. Если хочешь узнать как, пиши мне в комментариях, я расскажу об этом подробнее. Надеюсь, была полезной. Пользуйтесь, регистрируйтесь. Все ссылки под данным видео. И просто наслаждайтесь да, вот этой работой. Это действительно, это что-то, это, это нечто, ребят. Все, до новых встреч.